Стропиончики, приветствую вас! Предлагаю сегодня посмотреть, что, что вам принесет октябрь. На что рассчитывать, какие дни будут в чем-то нам способствовать, а в чем-то наоборот. Не, не помогать. Ну, для этого предлагаю начать с первого аспекта. 1 числа, прям 1 октября, рекомендую провести время, с кем-то из своего ближайшего дружеского окружения. Очень хороший день для того, чтобы заняться какими-то приятными вещами, в чем-то себя послабить, ослаб, где-то с кем-то погулять, в общем-то заняться какими-то такими делами, которыми мы обычно не занимаемся каждый день. Поскольку оппозиция Венеры к... Юпитеру между вашим одиннадцатым и пятым домом она будет способствовать неколенности, желанию попустить себя в каких-то ваших намерениях. В общем-то, день будет достаточно таким легким, абсолютно нерабочий. Теперь, по дальнейшему, значит, со второго числа Меркурий, который отвечает за активность, переходит из вашего 10 дома ну вернее он будет еще идти по 10 но он перейдет из ретроградного движения в прямую и аж 10 числа он перейдет в весы поэтому можно сказать что первая неделя будет крайне благоприятной для активной работы для активной реализации либо своих проектов, то есть можно начинать что-то новенькое, делать старт. Хорошо в это время объединять вокруг себя единомышленников и вместе что-то что-то осуществлять, что было для вас важным, интересным и над чем вам приходилось работать в предыдущий месяц. 12 числа, ну, читать 11-12 уже почувствуйте влияние интересного аспекта, оппозиция Меркурия к Юпитеру. Могу сказать, что такой аспект повторялся в начале сентября и в середине сентября. Это крайне неблагоприятное время для того, чтобы что-то начинать, что-то обещать, поскольку есть риск того, что вы не сможете выполнить задуманное. И особенно для каких-либо дальних эмиграций, ну, также посещения официальных организаций. Обратите внимание на здоровье. Тут могут быть какие-то сбои в организме. Может быть головная боль, проблемки какие-то по мочеполовой системе. Ну, у кого и желание, можете следоваться, либо начать лечение, если есть действительно такие проблемы. Одновременно у нас 13-14 будет интересный аспект между Венерой и Сатурном. Шикарный аспект, говорящий нам о том, что что-то может... Пойти именно ну, на нашу пользу, в нашу пользу сложиться. И это будет касаться дел, связанных с семьей, с домом семьей. Ну, кстати, может быть, какие-то удачные договоренности, что-то сделать для дома, для семьи. С родственниками это тоже благоприятные какие-то обстоятельства. Даже может быть какие-то небольшие там, ремонтные действия, покупки важные для дома, для семьи. И вообще, вот знаете, этот аспект, он объединяет всех близких, если они еще все связаны какой-то общей целью. Я бы даже еще сказала, что это время взять ответственность за кого-то из своего близкого окружения, из своей семьи. Не могу сказать, что слишком хорошее время, там, допустим, для каких-то торжественных моментов, поскольку все-таки Венера идет по вашему символическому 12 дому. Это какие-то скрытые процессы, которые мы стараемся не афишировать. Но для тех скорпионов, которые имеют крепкие родственные связи, которые находятся в партнерстве относительно давно, то для вас это будет благоприятное время. Также еще обратите внимание, вот 11-12 будет формироваться точный аспект от Марса к Нептуну. Это между вашим пятым домом любви, детей и восьмым. Восьмой это дом опасных ситуаций, это не какие то неприятных моментов. Также это дом связан с деньгами партнера, с сексом, с ну и с какими-то агрессивными действиями. Смотрите, я думаю, что вот этих пару дней, они будут неблагоприятны для общения с детьми, для общения с любимыми, для развлечений. Могут быть какие-то неприятные последствия в связи с тем, что можете преувеличивать ну, значение того, что будет происходить в эти дни. Также агрессия. Может быть получена какая-то агрессия от тех людей, от которых вы этого даже не ожидаете. 18-19 Венера из вашего 12 дома делает благоприятный аспект к Марсу в восьмом и напряженный к Плутону в третьем. Ну, тут какая-то будет страстность, сила в отстаивании своих желаний. А может быть, кто-то будет очень сильно настаивать на встрече и на исполнении личной своей просьбы. В связи с чем у многих из вас могут возникнуть некоторые такие смешанные чувства. Тригон между Меркурием и Сатурном 20-23 числа поможет вам сделать правильный выбор, принять правильное решение. Причем этот аспект усилится еще 25, 26, 27, когда сделает тригон еще и к, Сатурну, ой, к Марсу. Извините. Будет. Также учитываем, что 23 числа Венера начнет входить в ваш знак, в Скорпион, а значит, многие в... Во взаимоотношениях с окружением начнут проявлять свои настоящие скорпионе качества, такие как страстность, подозрительность, манительность, ревность, собственничество. Кстати, хороший период для... Венера любит денежки, а скорпион умеет эти денежки зарабатывать. Поэтому вот в плане... В плане очарования, в плане добывания денег, то для Скорпиона начнется очень хороший благоприятный период. Поскольку Венера будет идти по вашему первому дому, добавит вам харизматичности, возможности влиять на окружение. А значит, делать так, чтобы быстрее соглашались или шли на ваши какие-то предложения. Этому будет также способствовать Плутон, который находится в вашем третьем доме, с 8 числа он станет прямым. Он в третьем доме дает возможность управлять контактами и договариваться с коллективами, с большим количеством людей. Вообще очень удачные возможности для взаимодействия с обществом. Также 23-го Сатурн, который находится в вашем доме семьи, недвижимости станет прямым, а значит какие-то дела домашние пойдут быстрее. Не забываем, конечно, еще вот про этот аспект, который формируется к Урану в 7 из 4 к 7-му. Ну, здесь, знаете, большая тяга к свободе в отношениях, независимости, желание поступать по-своему, выстраивать свои границы. К концу месяца, начиная с 23 числа, скорпионы будут крайне не готовы к каким-либо компромиссам. Причем все это еще усилится очень напряженным аспектом от Венеры к Урану. 29 числа еще и Меркурий перейдет в ваш знак. Но появится больше противоречивых энергий. 29 числа, 28-29. Ну, я думаю, что он будет трудно поладиться со своими партнерами, крайне неблагоприятный период для взаимодействия, и тем более для знакомства по любовной тематике. А вот еще и масло в огонь добавляет начало ретроградного движения Марса, начиная с 30 числа, который находится в вашем символическом восьмом доме. Значит, восьмой дом, напоминаю, это дом секса, дом денег партнера. И может говорить о каких-либо опасных ситуациях, а может быть необходимости разрешить какие-то свои там, личные там, психологические, сексуальные вопросы, связанные с кем-то из прошлого. Потому что Марс, он еще символизирует собой энергию мужскую, мужчину в жизни женщин. И также связан с активной работой со своим подсознанием. Потому что восьмой дом у нас еще и дом эзотерики, тонкого плана, ментального. Это также будет и работа над своими мыслями, поскольку близнецы управляются Меркурием, и здесь Марс будет находиться в гостях у Меркурия. А значит, можем своими же мыслями или же своими действиями немножечко как-то портить свою жизнь. Поэтому следите за чистотой своих мыслей. Ну что, желаю вам... Да, не, не рекомендуется также брать в долг, ну или наоборот одалживать. Поэтому старайтесь быть спокойными, методичными, размеренными, насколько у вас это будет получаться, правильно и полезно, гармонично. Используйте свою энергию. И желаю вам прекрасного октября до следующих видео. Отдельно будет сделан прогноз, на полнолуние, которое будет 9 октября, и солнечное затмение, а также новолуние в один день 25 октября, которое откроет коридор затмений до 8 ноября. Это очень важный период, и я буду рассматривать его отдельно для каждого знака зодиака. Следите, пожалуйста, за видимым.